В этом видео мы разберемся, могут ли судебные приставы удерживать деньги из пенсии должника в счет погашения долгов. Чего-чего! Всем привет! Вы на канале компании Должник Прав и с вами Ангурян Александр. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться! С 1 июня 2020 года в силу вступили изменения в закон об исполнительном производстве. И нам приходило очень много вопросов о том, что могут ли теперь, могут ли теперь судебные приставы списывать деньги из пенсии должников. Потому что в СМИ и в интернете все это преподносилось так, как будто теперь существует запрет на взыскание из пенсии, из пенсии по возрасту, из пенсии по инвалидности и из других социальных выплат. Так давайте в этом видео разберемся, из чего действительно могут высчитывать деньги судебные приставы, а из чего нет и чего на самом деле коснулись поправки в данном законе. Сразу скажу, что поправки на самом деле больше коснулись внутренних изменений в работе судебных приставов. Но что касается пенсий, то как раз таки в этом вопросе никаких поправок не было. И, Несмотря на то, что в СМИ и в интернете, как я уже сказал, преподносится так, что есть запрет на взыскание из пенсии и социальных выплат, то на самом деле никакого запрета нету. Из пенсии должников как раньше могли высчитывать деньги, так и сегодня, то есть после 1 июня, деньги могут высчитывать и это все в рамках закона. И запреты на взыскание как раз-таки чаще всего распространяются именно на социальные выплаты, такие как материнский капитал, алименты, деньги на возвращение в льда здоровью и другие выплаты, также выплаты на детей. Вот из них как раз-таки судебные приставы не могут ничего высчитывать хе yeah, В новой редакции закона есть 17 пунктов, по которым судебные приставы не имеют права делать никаких высчетов. Полный список социальных доходов, из которых судебные приставы не могут делать вычеты, мы оставим по ссылке в описании. Поэтому обязательно переходите и смотрите, подходят ли социальные выплаты, которые у вас есть под взыскание, либо не подходят. Что здесь еще важно добавить? Что на данный момент наша исполнительная система работает не очень эффективно. И часто бывает так, что высчитывают деньги с тех как раз социальных выплат, с которых не имеют права высчитывать. Как такое? В этом случае вам обязательно нужно обратиться к судебным приставам с заявлением. Обратиться можно к старшему судебному приставу по месту вашей прописки. Если же обращение к судебным приставам не помогло, то тогда этот вопрос нужно решать в суде. И вам нужно будет обратиться с иском в суд, чтобы выщит из вашего социального пособия того иного характера перестали делать. Друзья, напоминаю, что если у вас сейчас сложное материальное положение, и вам нечем платить кредиты, то вы всегда можете обратиться в нашу компанию за бесплатной консультации мы детально разберем вашу проблему и подскажем, какой вариант решения подходит именно для вашей ситуации. А, ни в коем случае не затягивайте решение данных проблем, потому что очень часто к нам обращаются люди как раз в тот момент, когда у них начинают высчитывать деньги из зарплаты, либо из пенсии. Если вы уже на этом этапе, когда у вас удерживают деньги из зарплаты, либо из пенсии, то также вы можете обратиться к нам для того, чтобы мы помогли вам уменьшить эти удержания. Потому что изначально приставы удерживают 50% от вашего дохода, но эти удержания можно уменьшить до 25% или даже до 15%. Вам важно об этом знать. А что так можно было, что ли? Для того, чтобы обратиться к нам за консультацию, вам нужно перейти по ссылке в описании и оставить заявку на бесплатную консультацию юристам. Также обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями. Возможно, кто-то из них сейчас находится в сложной финансовой ситуации, у кого-то сейчас высчитывают деньги из зарплаты или из пенсии, и это видео сможет ему помочь. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайк там видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Ну а с вами был Ангурян Александр и компания Должник Прав. Пока!